Наши черенки хорошо окоренились. Вот такие корешки они дали. Теперь их необходимо посадить в землю. Для этого я использую обыкновенную пленку, которая была покрыта раньше теплица. Прошлогодняя пленка. Ее порезаю на кусочки, какие вот мне надо размеры. Взял такой вот такую тубу. Туба это чипсы обыкновенные. Вот. вот так обрезаю. И беру вот так, заворачиваю. пленку берем две окружности данного туба. Две не менее. Две, две с половиной окружности. И это заворачиваем. Завернули. Вот как оно выглядит. Теперь это конец, где шов у нас получился. Заворачиваем вовну его. Так, ее вовну. Все. Дырок тут никаких делать не надо, потому что она все равно, вода будет лишней, уходить отсюда. Вот так выглядит эта туба. И не вынимая ее, засыпаем на дно керамзит. Керамзит я где-то сыплю в среднем, чтобы он находился толщиной где-то 2-3 сантиметра. беру керамзит вот так прямо сейчас все засыпал керамзит теперь буду засыпать сюда подготовленную почву это огородняя земля и пешу сок один к трем одна часть черно земля и три части песка здесь засыпаем засыпаю где-то вот так больше половины туба еще мало все засыпал землей чуть-чуть Потрясую вот сколько оно. Вынимаю теперь этот туб. Вынимаю. Вот. Вот так, все, вынул его. Ставлю ее посуду и проливаем ее водой. Вот ставлю черенок. Вот так. Его аккуратненько сюда. Так, ставлю. И засыпаю его песком. Вот чисто песок. Крупный речной песок. Все засыпал вот так. Итак, следующий черно тоже сажаю. Надеюсь, это видео будет полезным для начинающих виноградарей. С вами был канал Делаем Сами. Кто желает получать известие о добавленных мной новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.